Сгоревший многоквартирный заброшенный дом, прикрытый зеленой сеткой, молчаливо стоял на своем месте. Сгоревшие реи свисали в уничтоженную стихию и бездну. Местный житель решил зайти внутрь и обнаружил там человеческие части тела. Руки внутренности были разбросаны по разным частям, как потом установят, это были останки местного рабочего Василия Хмелёва. Маленький городок был в ужасе от случившегося. Все были уверены, что завелся маньяк. Первоначальные поиски не дали никаких результатов. Прошло пару дней, и вот в кустах, недалеко от пристани, находят тело новой жертвой. На этот раз, это была 20-летняя девушка Мария Гафурова. Паника среди местных жителей была настолько высокой, что в поисках маньяка устраивали патрулирование на автомобилях, в то время, как многие другие просто боялись выйти из дома. А тем временем, монстр готовил новое нападение. И вот, уже сразу четверых одним махом монстр делает своей пищи, И после этой кровавой расправы убийства прекратились так же неожиданно, как и начались. Немногочисленные свидетели по-разному описывали это существо, но общие черты в виде волкоподобного человека встречались у всех. До сих пор маленький городок на Волге с ужасом ждет каждый следующий день, ведь никто не знает, заснул ли монстр ненадолго или исчез навсегда.